В этом видео познакомим вас с интересным способом обработки манжеты брюк. Берем деталь манжеты, отмечаем ее середину, затем складываем пополам лицевой стороной внутрь. Берем эластичную резинку нужной ширины и прикладываем ее к этой отмеченной линии. Затем верхним срезом этой детали оборачиваем, то есть накрываем резинку. А другой свободный конец резинки кладем еще сверху. У нас получился вот такой небольшой бутерброд, и теперь нам нужно проложить строчку на расстоянии 1 см от края. Теперь аккуратно выворачиваем все это на лицевую сторону. Расправляем ткань вокруг резинки, равномерно ее распределяя по всей площади. Теперь зафиксируем срезы прямой строчкой, 1 см от края. Наша резинка оказывается внутри данной детали. Вот так легко и быстро вы сможете сделать манжеты для ходи или для брюк. Определяйте сами желаемую ширину манжет и творите с удовольствием.